Привет! Вы на канале Антон Ларин. Нам довольно часто приходится наблюдать за тем, как дерутся разные животные. Почему они это делают? Да потому что кроме драки у них нет другого способа разрешить тот или иной спор. Дерутся все животные. Дерутся собаки и кошки, петухи и разные птицы. Это естественный процесс, за которым иногда забавно наблюдать, а иногда до глубины души страшно. И сегодня вы в этом сами убедитесь. А также обязательно смотрите до конца, в конце у нас конкурс на тысячу рублей. Погнали смотреть! Это что-то по типу встречи старых знакомых, один из которых помнит непогашенный долг второго. Только здесь вместо людей – медведи. Они встали на задние лапы и начали рычать друг на друга. Я подумал, что ладно, порычат и хватит, но они продолжили, и даже вон вступили в драку. Правда, та быстро закончилась, и никто не пострадал. Но все же намерения были у них серьезные. В итоге один из мишек подумал, что не вывезет эту перепалку, и дал заднюю. Как вы думаете, кто победит, лев или жираф? Один очень большой, другой просто быстрый и ловкий. И что же окажется сильнее, Ваше предположение? На самом же деле все просто. Побеждает дружба. Ха, как бы лев не пытался схватить жирафа, как бы они всей стаи на него не запрыгивали, тот просто-напросто отбрасывал их ногами и давал деру. Ставь лайк, если тоже не догадывался, что жирафы так быстро бегают. Я, честно говоря, немножко даже прифигел. А при просмотре этого видео у меня сердце кровью обливалось. Это настоящий косплей боя Хабиба Нармагомедова. Партер до потери пульса, только здесь нет судей, и никто не начислит баллы бедные кукушки за протянутое время. Орел то и делал, что сидел на ней и дожидался полного бессилия. А когда она наступила, он постепенно клевал ее в грудь и безжалостно смотрел в ее глаза. Ставьте лайк, если тоже стало жалко кукушку. Я, признаться честно, вообще отключил видео на середине. Вот это я понимаю. Никакое там неаккуратное ведение боя с удушьем или долгим выжиданием. Самое настоящая Мочилова прямо посреди своего места в зоопарке. Одной из горил что-то не понравилось в другой, и она быстренько влетела в нее с двух рук. Правда, вторая тоже не спала и успела среагировать. Зная, какие у них удары и вообще силища в руках, благо для нее что та была на чеку. В итоге бой ничем значимым не закончился. Они просто порубились в стойке и спрятались где-то за кустами. Видимо, это для них норма. Ну а кто объяснит мне логику в происходящем на этом видео, получит от меня, пока не придумал что. Короче, смотрите сами. Сидят себе два кота. Тут откуда ни возьмись, прибегает собака и начинает быковать на черненького. Тот сразу же пятится и не дает себя в обиду. Собака отходит. Но тут начинается самое интересное. Только что друг черныша, белянка, берет и нападает на маленького, причем как хитрая, со спины. Черный кот отбивается. Приходит собака, при которой, как я понимаю, никакие другие конфликты не актуальны. Она принюхивается к черному коту, будто бы давая шанс. Но тот то ли этого не понимает, то ли осознает, что беды не миновать, и дает деру. Угадайте, кто это? Да, тут было легко. Это козлы. И не простые, а горные. Это прекрасная иллюстрация, знаете чего? Моменты, когда на узкой дороге во дворе встречаются два водителя, и никто не хочет уступать проезд. Вот они точно так же стоят на дороге и не дают ни себе, ни кому-то другому проехать. Также упираются в землю и прут вперед. А это видео о том, как очередное животное становится добычей льва. На сей раз роль жертвы сыграл гипопотам. Очень быстро, за какие-то считанные секунды, он догнал убегающую добычу и напрыгнул на нее. Повалил на бок, сделал пару точных укусов и не оставил больше ни единого шанса. Еще один пример доминации короля зверей. Видимо, не просто так у него такое прозвище, да? А тут в прямом эфире произошло сражение двух львов. Судя по всему, они сражались за право быть главарем стаи. Сперва все было обычной дракой, которая свойственна любым животным. Но уже скоро, когда один из ребят повернулся и на его лице показалась кровь, все вокруг поняли истинный характер сражения. В итоге бой продолжился, но на сей раз раны стали еще серьезнее, и, скорее всего, один из них одержал бы полную победу «Не вмешайся в драку, самка со стаей». Они разняли самцов и уговорили тех разойтись по домам. Судя по лицу, всем было и так очевидно, кто вышел из драки победителем. И снова лев. И снова его жертва. На сей раз чувак решил оттянуться по полной и напал на настоящего слона. Не знаю, почему он решил, что это его размерчик. Да, слон поначалу ничего не смог сделать, но это было из-за неожиданности. Совсем скоро он адаптировался и скинул нафиг этого льва. А потом и вовсе пошел догонять его и накидывать под пятую точку напоследок. Короче, справедливость восторжествовала. Наконец-то лев не получил того, чего хотел. Это что получается? Слон? Новый царь зверей? Вот кто еще не был за этот ролик ни разу обижен, так это Носорог. Он всегда дает сдачу своим агрессорам и выходит из файтов победителем. Так же произошло и тут. На него напал Буйвол, потом к нему на помощь пришел и второй. Но Носорога это не смутило, и он со спокойной душой раздал люлей обоим. Ставь лайк, если рад за него. Один против двоих. Это было круто. Предупрежу сразу, скорость реакции и действий в следующем видео просто зашкаливает. На ролике стоит спокойный гепард, пьет водичку. Как тут откуда ни возьмись, вылетает крокодил, хватает его за шею и резко утаскивает под воду. Вот это мощь, вот это сила, просто очуметь. Вон друг уже покойного гепарда увидел это все и ушел подальше от беды. Я бы на его месте больше на это озеро не возвращался. И всем близким передал. А эта встреча уже куда более агрессивна, но благо по-прежнему обошлась без жертв. На видео схлестнулись два тигра, которые что-то не поделили. Так как поблизости не было самок и еды, рискну предположить, что тут шла речь о территории. Смотрю я за ними и понимаю, насколько же тигры резкие и быстрые. Это что-то. На очереди битва между крокодилами. Как обычно говорят, чтобы победить в сражении, надо нападать первым. Признаюсь, я реально старался уловить мысли и понять, кто победил тут. Один Крока напал первый, укусил за хвост, но второй то ли имеет межгалактическую реакцию, то ли был готов к этому, и схватил его в ответ. Но уже не за хвост, как первый его, а за туловище. Потом они закатились куда-то в сторону, и я не смог уследить за тем, кто в итоге одержал вверх. Напишите в комментарии, если разобрались. Если среди вас есть чувствительные люди, которые боятся даже сдавать кровь, то прошу закрыть глаза. По крайней мере на это видео. Ну а если вы готовы, пожалуйста. Дикая природа во всей ее красе. Лев напал на убегающего от него буйвола, схватил сначала за шиворот, а потом и за горло. От того, как кричал буйвол и барахтал ногами, у меня пошли мурашки. Помните тот ролик со львом и буйволом? Так вот здесь была похожая ситуация, но похожа она лишь со стороны. Идет себя по полю носорог, а на хвосте у него в переносном смысле висит тигр. Тот и так, и сяк, пытается подобраться к здоровику, но носорог не спит и успевает перейти в контратаку. За несколько секунд все меняется, и уже тигр играет роль отступающего. Короче, носорог счастью отстоял свою позицию, не стал преследовать тигра и просто пошел куда шел. Интересно, а что в эти моменты думают такие вот тигры, когда у них не получилось достичь своей цели? Есть ли расстройство, или они все прекрасно и здраво понимают? А эта драка уже куда более высокого ранга. А таковая она потому, что сражаются не какие-то малыши, а самое что не на есть здоровяки под именем Солоны. Один удар такого, и второй может просто-напросто повалиться и больше не встать. Поэтому весь ролик они только и делали, что стояли друг напротив друга и строили угрожающий вид. Но даже это создавало жуткое напряжение, как будто я смотрел за лютым месивом животных. Неважно какой ты сильный, однажды ты все равно падешь. Эта поговорка отлично подходит к данной ситуации. На ней стадо гиен или кого-то типа них напали на бегемота, спрятавшегося в болоте. Хотя как спрятавшегося? Укрыться в нем действительно для него задачка непростая, но все равно. Стадо загнало его в неловкое положение и окружило. Со всех сторон кусали и делали больно, но бегемот даже в таких условиях долго держался. На этом ролике главным злодеем стал слон. Он напал на какое-то небольшое животное, хотя реальные габариты жертвы оценить сложно. Тут кого не поставь против слона, они будут казаться маленькими. Но суть остается той же. Слон не оставил ни шанса своей добыче. Запинал ее, замотал, затолкал и, наверное, по итогу съел. Хотя я лично не видел, чтобы слоны таким образом охотились. Напишите, пожалуйста, в комменты, чем питаются слоны. Будет интересно почитать и узнать. Даже животные в диком мире помогают другим в беде. Крокодил схватил антилопу за ногу и не давал той уйти. Ее собратья и сестры стояли рядом и боялись подойти помочь. Антилопа долго сопротивлялась, но в конце концов к ней на помощь пришли двое гипа. Это просто фантастика! Все мы знаем о скорости гепардов, не так ли? Так вот, чтобы заценить ее сполна и понять их истинную мощь, можете посмотреть следующее видео. На нем гепард бросился в погоню за газелью. Нет, не машины, а за животным. Да, она тоже очень быстрая, но до гепарда ей еще далеко. То ли у нее подвернулись ноги, то ли гепард просто скосил ее в дороге, не совсем понятно. Но ясно одно. Добыча оказалась в лапах спиди-гонщика. Он отащил ее под дерево и дал своим детишкам насытиться. Скорее всего, кстати, это была самка гепард. Слушайте, вот от кого-от кого, но от зебры я такого точно не ожидал. Чтобы она каким-то чудом завалила льва на спину и начала его фигачить, это просто фантастика. Жаль, автор видео поздно включил съемку, очень хотелось бы посмотреть полное видео. Ну а так зебра красава, хоть и не удалось выйти полным победителем, но все равно в обиду себя не дала и показала характер».